Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по буксу, где я абсолютно без вложений на просмотр рекламы зарабатываю коины. Эти коины конвертируются в криптомонеты. Ну и, естественно, вывожу их Coinbase. Вспоминаем старый добрый букс. Он до сих пор работает, до сих пор платит. Все шикарно, все замечательно. Сегодня я сделала очередной вывод. Выводила я в криптомонет Салану. Значит, вот здесь вкладочка вывод. Здесь на любые криптомонеты можно выводить. Кто не знает, здесь выбираете метод. Минимальная сумма на вывод от 1000 коинов. Выбираете, куда вы хотите. Выводить я выводила на Fawcet Pay. Здесь выбираете монету на Fawcet Pay. В моем случае я выводила Сулану. Вот. И минимум на любую криптомонету от 1000 криптомонет. Это на Fawcet Pay. 1000 coins. Перейдем если на Fawcet Pay. Вот Coinbase 80 так, 872 479 Solano монет 4 октября. И вот они мои монетки. Все шикарно платит. Рекламки здесь более чем достаточно. Вот. Одну рекламку я просмотрела здесь на. Сейчас, в данный момент, у меня на 340 коинов. Короткие ссылки я не смотрю. Майнинг я не смотрю. Также есть кран. Ну и ежедневный бонус. Ну, в принципе, и все. Заходите, работайте. Зарабатывайте и выводите. Все замечательно, друзья. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.